Доброго утра, дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами Дэл и... Эфисерк! Всем привет! Вот, в общем-то говоря, Эфисерк уже решил заранее подготовить меня к тому, что он будет меня пугать сегодня. Но что-то мне кажется, что он меня не особо сильно напугает. А вот я, пожалуй, его напугаю, и конкретненько так. Вот, ну мы находимся в игрушке хайден шрик и будем сейчас собирать себе на алтари шарики. Так... Действует только на предметы. Да, можно какой-то предмет заюзать. На шар нельзя, да? Нет, на шар нельзя. Ты что? Шар это... Неприкасаемое. О! Что это сейчас было? какие настройки вопли какие-то. Что ты там... А, ты вопль себе апгрейдишь. Где мои шары, я не понял. О, я нашел твой шар. Спасибо. Надеюсь, ты его оставишь в покое? Да. Ты хорошо. Так. Что такое? Наглушил меня. Чем а мне даже не тебе страшно, не Ну так. Черная Тут дыра. Даже все дело не в страхе. А все дело в том... В мраке. Как быстро ты будешь собирать это все. Елки, что темно вообще. Вообще. Темнота. Да. Ты... что и... происходит какая-то хрень так я понял отлично да да да да да темнота но я уже положил себе все что нужно а я в портал попался ну ничего Зато темноту твою пережду, и по... из портала я уже вышел. <с> В этот раз он был легкий. Так, у меня уже есть это. Возьму еще вот это. Ни хрена себе. Что такое? Пипец, тут колбы летающие. Ты ч, тоже положил свой шар? <с> Ах ты шароблуд! Так. Подаем, А где мои шары? Я что-то не врублюсь. Ты еще один... А, ну, я понял. Их нету. Да вот я тоже что-то найти их вообще не могу. Так что мне придется тебя пугать, чтобы выиграть. Не надо меня пугать. Да, да, да, да, да. Конечно, не надо. Конечно, не надо. Исцеление и восстановление вопля. Чё за исцеление? Так. Да я на жизнь. жизнь. но собрал зато. А чё за хрень появилась-то, пугач? Так, я понял. Мы друг друга, что ли? <laughs> да, мы друг друга отправили. Какая-то хрень. Вот я рядом со своим алтарем об объявился. Что было. На полу можно что применить. Дело. Нельзя как бы. В смысле я еще раз попался? Какого хрена? <с>. что-то я очень часто стал попадаться. Так, Где красные шары, шары мне И надо... вот они находятся то. Так. Ну и по жизнь. Что такое? Темно. Что такое? Все потемнело, да, в глазах? Ну уж извиняйте. Что собрал я использую? Не был. Вот в чем вопрос. Да ты много где не был. Неужели я в свою ловушку попался? Нет, в мою. Судя по всему, в мою. Так. Где моя хрень-то тут была где-то? Так, так, так, так, так, вот так. <свёк> быстрее иди. Yeah. <смех> Кое-кто попался в мою ловушку. Я такой поворачиваюсь, а там жопа. <смех> да? ФСР. <смех> Полная жопа, да? <смех> так. Так, и где мне теперь искать эту хрень? понятия mm. не имею а зачем ты красный в мою эту кидаешь я ничего в твою не кидал поверь мне а почему тут красный шар летел и в мою положился вообще не знаю ты уничтожаешь мои шары да что правда пролетел М -м -м, как тут плохо Сесть можно, да? А, подобрать нельзя Ясно, ясно Так, ты там что-то ищешь, я не пойму А, ты все уже поставил? Ну да Так, сейчас я За тобой очки соберу твои, которые из тебя вылетели После того, как я тебя напугал Так, ты опять тут Жопу устроил темную, да? Ни черта не видать. А что, у тебя тоже то же самое? Нет, у меня все... Только я ничего не могу найти. О! А я и не проверял этот шкаф даже. Отлично. Помог тебе? Нет, ты мне не помог. Почему нет? Я сам просто тупил очень сильно. Ты сейчас что, шкафчики что ли проверяешь? Я не пойму. Ну, Но... я понял. Там бесполезно. А, -а, -а. И что? Что ж такое то Что ты меня напугать не смог? <соц> <соц> Я просто знал, где там шкафчики находятся. Твоя эта штука, я отлично помнил. Я туда поставил еще свою ловушку, Чтоб тебе жизнь медом не казалась. Блин, куда я иду? Чем мне пикает здоровье? Да я хрен знаю. Все плохо. Что у тебя там пикает? Так, и еще один, отлично. Я понял, ты свой положил. Сколько? Ну тогда, я уже много собрал. Я еще от тебя собираю очки, которые от <смех> твоего испуга. Слушай, <смех> я хочу тебя испугом победить. А, как страшно, офигеть. Страшно. Так, я сейчас и эту книжечку прочитаю, у меня испуг. Еще быстрее реанимируется. Ты где там? Я спрятался. Да? Okay. Да? Спрятался он. Выходи давай. Так, и тут твои. Так, я опять слышу что-то в коридоре. Слышь ты, коридорный маньяк. Ты где? Я в домике. Ух ты. Ты чё уже опять что-то положил? Это ну, был не я. Да-да-да-да-да. Ладно-ладно, шоколадно. Угу. Так. Где же мои шары? А где мои? Ну, ты в коридоре школьном пробовал искать? Нет. Ну, вот там ищи. Там была целая куча. А, ну все, уже время кончилось. Все-таки я смог Эх. победить. Хотя напугал тебя всего дважды. Ты меня в этот раз уже не так много. <звы> <звы> Ты поставил больше ловушек на себе чем на врага. <звы>